Добрый день, уважаемые подписчики. Вы на канале Самовар, и сегодня мы будем добавлять общую папку между основной и гостевой операционной системы в VirtualBox. Так, у нас с вами есть уже Windows 7 тестовая. Нажимаем кнопочку настроить, переходим в общие папки и выбираем плюсик. Далее нам надо указать с вами путь к папке. Ну, возьмем, допустим, вот, загрузка. Давайте создадим папку. Самовар. Выберем, окей. Так, далее нам, если мы поставим галочку только для чтения, то гостевая, вот видите, Операционная система будет на право записи, то есть э, файлики только будут для чтения. Если что-то закинуть, мы у нее уже не сможем. Поэтому галочку не ставим. Далее мы подключаем автоподключение, чтобы при загрузке операционной системы у нас автоматически подключился диск. Нажимаем ОК. Э, нажимаем ОК. И теперь запускаем операционную систему, но ну, запустим мы ее давайте в фоновом режиме. И уже соответственно по РДП. RDP... Так, у нас спрашивает. Разрешаем доступ. И давайте по РДП подключимся к нашей виртуальной машине. Ну, немножко усложним. Uh, можно подключиться как по IP, так и по имени. Uh, видите, да, в правом окошечке. <музыка> Добро пожаловать. Пароль у меня уже сохранен, поэтому он автоматически уже запускается. <музыка> так, ну, давайте проверять компьютер вот у нас видите сетевое размещение диск z самовар э -э, давайте с вами знаете что проверим <coughs> если мы допустим сейчас откроем вот самовар создать папочку 12 1 2 3 да, и тоже на локальном компьютере у нас все меняется если мы сюда зайдем и создадим документ word то у нас на виртуальной машине то же самое вот самый быстрый и простой способ настроить общую папку основной и гостевой операционной системы друзья если вам понравилось это видео обязательно поставьте лайк Подпишитесь на мой канал и не забудьте включить колокольчик. До скорой встречи!